Что вы думаете, когда вы слышите слово «мания»? Согласно книге, написанной социологом Джон Аллен Ли под названием «Цвета любви», мания — это тип любви, который описывается как собственническая или навязчивая любовь, это может привести к крайним ревность и созависимость. Мания вызвана дисбалансом любви и неуверенности в себе двумя людьми. Но хорошая новость заключается в том, что даже если вы окажетесь в одном из этих стилей любви, которые описывает Ли, ты не останешься там навсегда. Люди приходят и уходят из этих стилей любви. Теперь давайте рассмотрим шесть признаков, возможно, вы испытываете навязчивую любовь. Во-первых, отсутствие концентрации и сосредоточенности. Вы когда-нибудь обнаруживали, что теряете концентрацию на своих задачах, потому что вы постоянно думаете о своем партнере? Это может быть признаком того, что вы испытываете навязчивую идею. Человек, испытывающий этот тип любви, часто концентрирует все свое время и энергию на этом другом человеке. Они могут чувствовать себя потерянными без них, чувствуя, что часть их была разорвана на части, чувствуют, что они не могут быть самими собой без них и даже больше. По мнению исследователей в области социологии и психологии, кто исследовал эти виды любви, эти чувства могут быть связаны с зависимостью, что подводит нас ко второму пункту – созависимости. «Если ваше настроение, счастье и индивидуальность определяются другим человеком, тогда вы могли бы быть в созависимых отношениях», говорится в статье «Everyday Health» о созависимости. Согласно статье, если вам трудно принимать решения в отношениях, определите свои чувства и общайтесь. Возможно, у вас есть страх быть брошенным, чувство ответственности за действия других, иметь нездоровую зависимость от отношений, низкая самооценка, и вы цените одобрение других над своим собственным, тогда вы созависимы». В созависимых отношениях обычно есть один партнер, который не может принимать решения, а другой партнер наслаждается в принятии решений за них. Созависимость – это часть динамики мании и любви. Номер три. Ты плохо себя чувствуешь, когда вы не получаете внимания от своего партнера. Что вы чувствуете, когда ваш партнер не взаимодействует с вами? Нормальный, встревоженный, раздраженный, опустошенный. Если вы испытываете экстремальные, негативные эмоции, которые связаны с вниманием, это может быть признаком мании. Эти чувства могут проявляться в желании поговорить или постоянно переписывайтесь со своим партнером. Становлюсь грустным, чувствуя отчаяние или беспокойтесь, если они не ответят сразу. Думаешь, что они игнорируют тебя, я больше не люблю тебя или избегают вас, если несколько часов или проходит день, а они вам не отвечают. Вы также можете почувствовать пустоту или пустоту, когда вы знаете, что больше не можете с ними общаться, например, когда они ложатся спать. Это часть эмоций и реакций, которые характеризуют любовный стиль мании по словам Чж, А, Ли. Номер 4. Крайняя ревность. Крайняя ревность может проявляться во многих формах от простой неуверенности в себе или стать агрессивным и перейти к физическому насилию. Одна из вещей, которая вызывает крайняя ревность, является ли неспособность расслабиться из-за того, что, что вы часто думаете о том, является ли ваш партнер или нет, изменяет тебе. Это также может создать проблемы в отношениях, например, отсутствие доверия, крики и оскорбления. Ревность, которая заходит слишком далеко, разорвет и повредит отношения полностью. Согласно статье «Неверивол «No Mind, нездоровая ревность коренится в страхе быть брошенной и беспокойство о том, что тебя не любят по-настоящему. Вот почему человек ведет себя так агрессивно, допрашивая своего партнера, чувствуя себя параноиком, пытаясь контролировать своего партнера, нарушение личного пространства и неприкосновенности частной жизни среди прочих. Если вы имеете дело с чувством крайней ревности и, похоже, не можете решить их самостоятельно, мы советуем вам обратиться к психиатру или консультант по отношениям и браку рядом с вами. Номер 5. Крайнее собственничество. Часто крайняя ревность приводит к крайнему собственничеству в попытке контролировать и удерживать своего партнера рядом. Собственничество может выглядеть как нарушение границы партнера, вторгаясь в их личное пространство, пытаясь контролировать, с кем они видятся или разговаривают, пытаясь контролировать, как они одеваются, их прогулки, то, что они едят, взломывая их телефон, обвинять, вызывать чувство вины, манипулировать ими, не позволять им выходить без тебя и многое другое. Лиза Файерстоун, клинический психолог, заявляет, что действует собственнически будет работать над тем, чтобы разорвать с ними связи. По ее словам, проявление власти над своим партнером на самом деле уменьшает ваше собственное влечение к ним. Собственничество приводит к снижению удовлетворенности отношениями и ухудшает его. В конце концов, если поведение не прекращается, это достигнет кульминации в конце отношений и в результате двое раненых. И номер 6. Отчаянно нуждающийся в твоем партнере. Вы когда-нибудь чувствовали себя чрезмерно нуждающимся или отчаянно хотите быть со своим партнером? Это может ощущаться как постоянная борьба или другие ощущения в вашей груди, это иногда приводит к приступам паники. Эксперты связывают это главным образом с заброшенностью и потерянными ранами, которые заставляют вас постоянно чувствовать потребность в вашем партнере удерживая их от выхода, чтобы выполнить простые поручения, чтобы нуждаться в них рядом с вами, чтобы заснуть. Люди также делают это, чтобы найти чувство ценности, что они не могут найти внутри себя. Они должны быть оценены другим человеком для того, чтобы чувствовать себя хорошо о себе, но требуя слишком многого от своего партнера из-за вашей потребности в них, может оставить вас обоих опустошенными и привести к напряжению в ваших отношениях. Имели ли вы отношения к кому-либо из них? Лучшие способы избежать мании – это распознать навязчивое или собственническое поведение, прежде чем разыграть это. Узнайте, как больше сосредоточиться на себе и своих целях, чем на другого человека, и узнайте, как строить и укреплять доверие в ваших отношениях. Это всегда хорошая идея, чтобы обратиться к психическому или профессионал в области отношений и брака, если вы думаете, что вам нужна помощь или подозреваете, что что-то вредит вашим отношениям. Но, похоже, вы не можете сами это исправить или разобраться в этом. Если вы нашли это видео полезным, ставьте лайк и делитесь им с друзьями, это тоже может найти понимание в этом. Не забудьте подписаться и нажмите на колокольчик уведомления для получения дополнительной информации. Все использованные источники добавлены в поле описания ниже. Супер, спасибо, что посмотрели, и увидимся в следующий раз.